Всем привет! На моем телевизоре появилось вот такое пятно Это называется засвет Я недавно рассказал это в видео Я думал, это такая проблема приключается только с фирмой LG Но мне в комментариях написали, что и у нас Samsung бывает Это проблема не только с LG Я вник в ситуацию И решил разобраться с этим пятном самостоятельно Сейчас попробую его в домашних условиях устранить Вот и весь телек. Ламп нету. И лампа, да? Держу металлическую. Да, держи. Пук -пук -пук. Так. Я не знаю, где там шлейф идет. Давай я разверну, положу его на диван Давай, давай его. Положи рамку пока. Как-то как должно быть по-другому. Как-то должно быть по-другому. Даже не видно дети, блин. А вот они. Вот они. Вот они, видишь. Ага, ага, ага. Все, увидели. так их Вон три. Она. Три упало. Три упало, Три да? Три отклеилось. Да, видно было только один. Вот мы первый. Раз, там сверху. Раз, два. Ага. Это пока, пока мы разбирали, может они подлетали? Да нет же, мы аккуратно. Мы же не упали его никак. Мне хочется э, приподнять сам кинескоп шлейф, чтобы не поломать мы. Слышишь, мы можем линзу повесить по старых дырках. Привет. Привет. Жестерых творим тут. Вот кто это пришел к нам? О, оно ну острое. <смех> по старых дырках. Ну где она ну, Прям три, представь. Три? Три от урона. А. а там видно, да, как они? Угу. отпали вот так вот она на место стала попробуй она прям сидеть на своем месте ага, ага. вот она понял а все три чувствуются сейчас будем идти как Быстрым клеем можно клеить только в том случае, если четко уверен, что она была на том месте. Если попадает в пазы, вот как она стояла. Если нет, надо регулировать через лист бумаги и смотреть просвет. Она сейчас на своем месте так тык. Да. А да. попробуй переверни другой стороной, ты не попадешь. Да. Так. Клесик, ну да. Кап. Кап. Кап. Сейчас, дай троек, пару недель. Оп. Стой. Схватился? Финя. Все попал, попал, да? Попал. Есть. Так. Кап. Кап. Кап. На трех точечках держится. Хочешь? Угу. Китайский хотел. Все дома. Да. А чё они не посвящены? Не знаю. Может, они на соплях еще висели. А, а вы его вначале тормошите, а не тормозили. Угу. Попал, да? Угу. Чикс, сейчас мы трошки давай покурим, подсохнем, мы его сейчас еще просмотрим. Собираем. Все, Саня, ты засветился в отражении телека. Пошел. Ну, мы ж просто Пусть. там корейские линзы? Мы же не мы все Слушайте, ну вот же. Какие мыся вкусненькие вещи. на живочку держится? на орбите. Китайцы сэкономили. Проверяю. Ну, с экран. Все, пятна нет. Полторы тысячи сэкономили.